Продолжаем значит, дифференцировать произведение двух функций. Это что будет у нас? Это будет производная от угловой скорости умножить на вторую функцию. Плюс. Значит, что? Это все в скобках. Первая функция, то есть угловая скорость, умножить на производную второй. Производная второй, производная косинус. Это будет что? Минус синус. Здесь будет минус синус альфа умножить. Еще раз на что? На альфа штрих. Минус б, То же самое здесь. Производная двух функций. Вот она. Ее тоже берем. Дифференцируем вот по этому правилу. Значит, производная двух функций равняется чему? Производная первой функции умножить на вторую функцию без изменения. Плюс, значит, что? Первая функция умножить на производную второй. Производная косинуса минус синус, поэтому здесь минус. Минус синус бета умножить на бета штрих. Или ОА умножить на производная от угловой скорости, это угловое ускорение. Умножить на косинус альфа. А производная от угла, я уже говорил, это что? Это есть у меня угловая скорость. То есть, вот эта производная, это угловая скорость. То есть, минус омега ОА квадрате умножить на синус альфа. Минус АБ умножить на омега, то есть, эпсилон. Производная от угловой скорости, напоминаю, вот это. Производная от угловой скорости, это угловое ускорение умножить на косинус бета минус омега bc в квадрате умножить на синус бета. Итак, это у меня получилось какое? Третье уравнение. Если я их все выпишу, здесь напоминаю, минус pb равняется... Первое уравнение выписываю вот это. ОА синус альфа. ОА синус альфа. Минус АБ синус бета. Минус АБ синус бета. Это первое уравнение. Второе уравнение у меня было равно... Вот оно 0. 0 равняется ОА. Омега ОА умножить на косинус альфа. Минус АБ умножить на омега Б умножить на косинус бета. Это второе уравнение. И третье уравнение вот оно у меня написано. В общем ну, давайте еще раз выпишем. Оа эпсилон оа умножить на косинус альфа, минус омега квадрат оа умножить на синус альфа, минус аб эпсилон BC умножить на косинус бета, минус ωбц квадрат умножить на синус бета. Этими тремя уравнениями я могу ответить на интересующие меня вопросы. В частности, действительно, посмотрите. Например, вот на это уравнение. А, Б мне известно. Давайте я подчеркну прямым или не то, что мне известно. Это мне известно. Геометрия мне была известна. Это мне известно. Это мне известно. Вот это мне неизвестно. Да. Но здесь мне еще кое-что известно. Альфа и бета были углы. Правильно? Которую я расположил произвольным образом. Но для вполне известного мне промежутка времени. Для вот этого первоначального. Где у нас механизм? Вот он. В этот момент угол альфа равен нулю. То есть от вертикали не отклоняется. А угол бета у меня равен. Чему вы видите? Он равен минус 30 градусам. Правильно? То есть для вот этого значения. Я могу подставить альфа равное нулю и бета равное минус 30 градусов. И у меня все получится. Напоминаю, я сказал минус, потому что здесь я взял... А, извиняюсь, плюс. Правильно, бета я брал в ту сторону. Поэтому надо брать его со знаком плюс бета 30 градусов. Итак, то есть это мне известно. Это мне известно. Таким образом, из этого уравнения я могу определить, что вот угловую скорость звена БС. Если я посмотрю сюда, опять вот известные мне величины, известно, известно, известно, известно. Я могу определить из этого уравнения, что эпсилон БС, правильно, угловую скорость звена BC. Как только я определяю эти величины, я могу сразу же по Формулам, которые уже применялись неоднократно. По каким именно формулам? Вот по этим формулам. Где они меня? Вот. вот по этим формулам я могу определять, что все линейные величины для любой точки. В данном случае для точки B и C. То есть я могу определять и скорость, потому что мне угловая скорость известна, и ускорение я могу определять, потому что мне будет известна и скорость, и угловое ускорение. Кстати говоря, давайте я в этой формуле сразу допишу, чтобы вы понимали, что очень часто бывает удобно не эта форма, форма а вот эта форма. То есть омега, умножить, омега квадрат, точнее, умножить на о. То есть, связывается линейная и угловая характеристика. Линейная и угловая линейная и угловая. Связываются они с помощью радиуса. Итак, то есть, вот этот метод, как вы видите, в данном случае он является аналитическим. Нас приводит к тем же, к тем же решениям тем же решением, но он является более общим, потому что никаких дополнительных предположений или методов мы не вводили. То есть вы теперь можете рассмотреть внимательнее решение вот здесь приведем решение этой задачи другим, более общим методом. Повторюсь, у нас будут различаться несколько знаки, потому что здесь выбрано было другое направление оси X и Y. Но смысл от этого не изменится. Все остальное, вот видите, несколько отличаются знаки, но все остальное в точности должно соответствовать. И далее это все проводилось для точки B. Вы видите, но все это будет у нас потом повторяться и для точки С аналитическим методом. Если у вас возникнут какие-то проблемы, можете потом обратиться. Обратите, кстати говоря, внимание, что э, знаки омега и эпсилон должны здесь входить со своими э, знаками. Поскольку, повторюсь, от этого зависит, как мы будем... Э, углы. То есть, напоминаю, что вот при таком выборе, извиняюсь, при таком выборе вращения угла альфа, например, то есть от вертикали до дна мы отчитываем, не важно, от чего отчитываем, важно, что мы отчитываем против часовой. Вот при таком выборе, то есть когда мы угол отчитываем против часовой, угол альфа, то вот такое направление омега омега будет положительным, такое омега было бы отрицательным. И, соответственно, наоборот, вот такое значение ускорения будет у нас каким? Отрицательным со знаком. Поскольку положительным направлением альфа мы выбрали вот такое. То есть за этим тоже надо следить при аналитическом способе решения. Ну что ж, если у вас будут вопросы, задавайте. Постараемся ответить. Всего доброго.